Я рада вас приветствовать. Благодарю вас, что вы со мной. И кратко о себе. Я Надежда Новосельская. Я психофизиолог, психотерапевт. Имею медико-биологическое образование. В онлайне я уже 10 лет создала программы по отношениям, здоровью, самореализации, денежные ограничения, финансовая грамотность. На сегодняшний день я являюсь еще и инвестором. И результат моей работы – это сотни учеников которые уехали жить в другие страны, вышли замуж, нашли своего любимого человека, наладили отношения, увеличили свои доходы, исцелились и так далее, и так далее. Потому что э, свое образование я использую и учусь маркетингу, учусь у лучших, учусь у лидеров рынка, инвестирую в себя огромные деньги, это десятки тысяч долларов за эти 10 лет я в себя инвестировала. Соответственно, как вы понимаете, я знаю, почему вы продаете дешево я знаю участвуя в конференциях на разных мероприятиях вижу обалденных классных специалистов помогающих профессий но они себя дешево продают и родилась идея чтобы помогать своим коллегам, потому что вместе мы будем больше давать миру. Для того, чтобы дорого продавать, нужно быть личностью. А это значит убрать у себя комплексы и ограничения, а это значит иметь большие амбициозные цели, а это значит иметь использовать свой мозг по назначению, что и будем мы делать в первый день. Это значит фокус внимания, учиться грамотно хотеть, грамотно желать, убирать денежные ограничения. Конечно же, мы будем разбор делать во втором дне, в вашем прямом эфире прям в зуме и третий день будем учиться продавать большая серьезнейшая тема продавать у многих это просто катастрофа и я вам скажу что здесь не надо впаривать здесь надо просто продавать с любовью научиться задавать правильные продвигающие вопросы в процессе которой человек сам себе продает то что вы ему приготовили как это сделать я поделюсь с вами на трехдневном интенсиве «Вся правда о звездном коучинге». Слушайте маленькие видео, ловите моменты интересные, короткие, всякие знания. Они вам пригодятся, потому что много информации, она долго грузится и тяжело воспринимается. После подписки будете получать маленькие уроки полезные для вас надеюсь кто-то что-то восстановить памяти кто-то сказать ой точно я забыла это надо делать или забыл но в любом случае до начала интенсива вы обязательно успеете получить массу полезного и также не забудьте что в первом дне и во всех остальных днях у нас будут практические очень крутые задания которые я даю на своих дорогих программах в результате которых люди Просто в течение нескольких дней, я не ошиблась, нескольких дней, к ним приходят деньги, к ним приходят клиенты, возвращают долги и так далее. Это работа с бессознательными ограничениями. Поэтому благодарю вас за то, что вы со мной, участвуйте, и обязательно воспользуйтесь условно-платной консультацией, где я возьму буквально 2-3 человека, потому что очередь у меня стоит на бесплатные диагностические, на платные мои дорогие консультации, и у вас так будет, научу, покажу, поделюсь. Поэтому воспользуйтесь моментом, и 2-3 человека возьму на условно-платную консультацию. Дальше будет о ней детальнее. Даджида Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, коуч, человек, который сделал себя сам. И вам помогу, поддержу, подскажу.